Ребят, всем, во-первых, здорово. Тут сейчас пошла такая жесть, что... Тут я даже с суперсекретом с вами общаться не могу. Тут... И это... Ко всему быть готовым нельзя. Так, и вот это вот сюда вот идти, и... это дверь по производству Титана сзади. Джокер! Смотрите-ка, он нашел нашу лабораторию! Mm. Блин, это реально, ребят. Ч ⁇ он сделал? Он что-то нам своих выстрелил Поэтому а что они, ну как бы, друзья там с джокером. А он нет, а он своих выстрел Теперь они будут расти. И вот, они реально стали как этот, как Виктор Зас. Зас пока джей блин увидимся позже блин все нифига они стали оба как этот зас а блин больно. Дать не уклоняться, так. Они оба, в стали, как Виктор Зас. Это помните, тот из начала игрушки. Макарёшка, пойдёшь к нему. Нет, точнее, не как ЗАС, а как Бэйн этот. Они оба стали как Бэйн из Бэтм Нархэм Сити. Ай бро! У этого неудачника не было никаких шансов! Это же ясно! Только взгляните на меня! Оба стали как Бэйн, блин. Используйте уклонение, чтобы уйти от атаки. Используйте быстрый бета-ранг, чтобы облучшить накачанную стамбу. А, нужно... Нужно... Нужно нажать на Space и на Cool. Так, ай. Пять ты черт. А -а -а. Сейчас ну, коснусь. Сейчас не в меня выстрелит, а в этого слева потом справ справа. Псих ты, Джокер! Реально, Джокер псих. Все оба стали похожи на Бэйна. Честно говоря, ну только Бэйн говорить мог, а они нет. Ай, не кидаться людьми, запрещено, как мне кажется. Сейчас пока что уклоняюсь, до, до замедления времени уклоняюсь, пока что от них. Людьми-то не надо А? Ай! Они оба стали, блин, как Бэйн реально Как Бэйн был из фильма Спасибо, ребята, блин! А -а -а. Я забыл, на какой кнопку мульти-батаранг на... А, оказывается, на шестерку. Забиваем так. Нужно было бы первым делом добить этого блондин белого, а потом черного надо было бы добить. Но у нас как бы как всегда с вами не по плану идет. Ничего не не по плану. Помоги, у меня у меня пай. левая рука забилась. Ага, Джокер. У меня левая рука забилась. Просто. Пока, Джокер. Увидимся. Как он. В фильме Джокер. В фильме, в сольном фильме, конечно, про Джокера, он был, ну, как бы другим. Он был, ну, таким Артуром Флексом. Нормальным человеком, нормальным мужчиной из нормального города Готэма. Ну, и он тоже, собственно, и он говорит, что... Артур Флет сам говорил, что у него... Ай! Ай! Он сам говорил, что у него в городе очень много преступности. Преступность. Сейчас. Ай! Ай! черненький, Ты белый. Почему ты чёрным сделал плохо? Вс. Цех с Титаном расформировался напрочь сломался первым делом от них уворачиваться надо да не сиди натр, куда нужно мути мульти-батара ага. Фильм про Джокера, кстати, я сказать вам не забыл, наверное, может быть, вы знаете, что там актер, чтобы пережить эту роль, он реально эм, делал все как Джокер. То есть сказано ему было, к примеру, прийти в 7 утра на роль, на пробу роли. Он... Один уже... С одним практически про... покончено. А -а -а. С брюнетом, с черненьким. О, я управляю титаном, бля! титаном, блядь, произошло даже. Гляньте, вы только гляньте. Управление титаном прошло успешно. Ой, или не успешно. Жарать лет, мне кажется, лучше бы подошло на Роль честно говоря, чем этот парень, который играл его в одноименном фильме. А как надо уворачиваться, уклоняться, убегать от них. Ай. У меня уже левая рука устала, блин. Я для себя челлендж поставил. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, буду левой рукой это все играть, в смысле ходить, бегать, прыгать, летать за Бетана буду левой, ай, блин. Да мне всё равно на самом-то деле хорошо будет, если они просто, ребятки, ай. Во-первых, либо черненький сам собой, перм, перм, либо либо белый, либо брюнет, нафиг. Извините, у меня левая рука просто... Ай-яй, у меня просто левая рука. Хочу поблагодарить за моих Мне... Мне просто... Ребят, у меня просто левая рука отстает немножко, я поэт поэтому я, извините, я буду делать большую часть, большую часть игры проходить правой рукой, потому что, ну, так, раз, там, мышка, чё с мышкой? как побежал в не нужное место. Можно с ним как с этим черным, ну, извините меня, ребят, короче, может быть и за расизм. Но с ним надо поспать как. Титаном. Как минимум, я Эрен. Я поспаю там, как я им управляю. Я ничего не делаю. Они просто носят тут, бегают, эти титаны, гиганты. Я просто смотрю за ними. Сейчас поворачиваюсь от них. Бля, Короче, ребят, ну что-то типа того, я должен буду пройти потом эту миссию, как бы, задание-то. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. ай, ай. Не, я тут понял, что надо тут делать. Ну я сейчас не смогу. Я сейчас не в лучшей месте и в не в лучшей форме, как бы. Ребята, давайте. Думаю, давайте нужно... до скорых, Увидимся в встрече. Серия. Хорошо. Думаю, на завтра отложила. Ладно. В контейнере на столе а, лежит. Контейнера не трогаю. Ладно. Мин бабушки подскочил, бабушки тоже приложили. Ладно. Ясно. Понял. До свидания, ребята.